Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, как обычно, психолог Наталья Моглакова. Здравствуйте, Наташа! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, дорогие зрители! Мы сегодня поговорим о таком явлении, как буллинг, то есть это травля в школе. Вот расскажите, пожалуйста, вообще, как вы считаете, с чем связано это явление, насколько оно сейчас распространено в России? Я знаю, что по данным Абдусмена... Анны Кузнецовой, более половины детей в России, 55% сталкивались с буллингом, при этом более трети, 39% из них боятся рассказывать о случаях интернет-травли. Но интернет-травли это немножко другое, а мы говорим о таком, сказать, очном буллинге, когда дети подвергаются прежде всего психологическому насилию. Как вы считаете, вот с чем связано это явление? Ну, вообще я думаю, что это явление связано, это глобальное на самом деле явление, оно не является отдельно проявлением, допустим, что это только в школе, да? Потому что если вот мы с вами масштабно посмотрим, мы с вами в принципе живем в обществе, где насилие — это как норм. И вот в наше время, вы сейчас говорите, да, вот привели статистику за наше время, но я помню, и когда я училась в школе, тоже это было весьма распространенное явление. И я считаю, что это от бездуховности нашего общества. Мы забыли, в чьем мире мы живем. И мы пытаемся, знаете, причина вообще это эгоизм наш эгоизм, наше соперничество. Мы живем сейчас в мире соперничества, мы пытаемся это свое эго выставить на первое место кто круче, кто главнее. И вот в основе лежит зависть. Мы с друг другом постоянно соревнуемся. То есть в основе вообще любого, хоть это в школе, хоть это где-то в других каких-то ну, организациях происходит, всегда в основе это вот этот эгоизм наш, желание соревноваться, конкурировать. Я совершенно с вами согласен, и э, я думаю, что наши зрители э, помнят э, еще советский фильм «Чучело», где э, играла главную роль Кристина Арбакайте. Вот как раз э, тогда, может быть, не было такого слова «буллинг», но э, главная героиня э, подвергалась травле, так что эта э, тема существовала еще в советское время, может быть, не в тех масштабах. Э, теперь скажите... Э, Какие виды есть этой травли? Потому что я знаю, что какая-то есть классификация. Расскажите об этом немножко. Честно сказать, я никогда не углублялась в вопрос классификации. Я, ну, я, не, я не делю, потому что когда человек себя ведет жестоко по отношению к другому, нужно ли это классифицировать? То есть, вот я, я лично для себя не нахожу необходимости классифицировать, потому что иногда... Бывают какие-то вещи, которые не отклассифицированы вообще никак, потому что бывает агрессия скрытая какая-то, да, и можно как бы даже буллингов заниматься весьма незаметно по отношению к другим людям. Как бы, ну, то есть вот, вот, по сути, вот даже буллинг может существовать внутри семьи, между братьями и сестрами, даже, может быть, да, тихая какая-то агрессия. Я, сожалению... Но я имел в виду психологический и физический, я имел в виду вот эти основные э, виды. Но а теперь э, такой вопрос, э, кто, собственно, э, становится э, жертвой э, такого буллинга? Э, Но ну, Мы с вами в прошлый раз говорили о объективности, да? то есть это уже предрасположенность, и э, кто больше подвержен э, такому буллингу? На самом деле, я думаю, что буллингу мог, может быть подвержен любой человек. Да? Если мы с вами предполагаем, что вот, ну вот человек может обладать действительно какими-то определенными качествами, да, что вот свойственно виктивному поведению, но по сути своим, своей, когда даже ребенок переходит в новую школу, к примеру, да, уже в коллектив, который сформировался, даже если у него хорошая самооценка, Гарантии нет, что он не подвергнется там блингу. То есть всегда в любом коллективе может найтись какой-то такой, вот, скажем, лидер да, с низкой самооценкой, который пытается за счет других самоутвердиться. Но другой вопрос, что, возможно, этот ребенок и сможет противостоять, а возможно, бывает, что ему понадобится все-таки помощь взрослых. То есть гарантии, что ты не подвергнешься, нет ни у кого. Потому что даже самодостаточный человек, если он окажется... В новом коллективе, но против да, него будет направлено несколько человек, скажем, там семь-восемь человек. Возможно, что он не сможет противостоять, даже если у него хорошая самооценка. Но очень важно сразу показать свои вот эти качества, да, то есть если ты действительно такой сильный, болевой, то сразу же поставят на место, потому что если ты проявишь какую-то слабость и какую-то, может быть, гибкость ненужную, то получишь в ответ. Но я сейчас о другом хотел поговорить, что в основном буллингу подвержены дети с какими-то, может быть, физическими недостатками, например, вот, как я, очки носят, или там, может, заикаются, или хромают, это говорит о том, что дети очень жестокие и у них нет, вот сейчас такое модное слово эмпатия, да, сочувствия и они наоборот проявляют агрессию и в принципе мальчик же или девочка не виноваты, что они плохо видят, что они носят очки, а это вызывает какие-то насмешки, издевательства и так далее, вот об этом расскажите Ну, Вы знаете может быть мальчик в очках и не подвергаться буллингу, если вот это от него идет, очень сильная внутренняя энергия, уверенность в себе то есть как бы очки, какой-то недостаток тела, это может быть дополнительным провоцирующим фактором, но он не является основным. Если мы чувствуем, что у человека излучается вот эта энергия уверенности в себе, даже если у него нет руки или ноги, мы будем его, у нас не возникнет желания как-то его травить, например, да? будет где-то внутренний страх, потому что когда у личности сформирован вот этот внутренний стержень, когда ребенок напитан любовью, когда он знает, что такое уважение. По-хорошему, если брать, я помню еще даже во времена, когда я в школе училась, у меня такой вопрос возникал: ребенок для того, чтобы вести себя самодостаточно, он должен вообще знать, что такое, в принципе, уважение. К сожалению, к сожалению в нашей культуре вообще не принято уважать детей. Но У нас вообще никого не принято уважать. Детские поликлиники, пожалуйста, школы. Дети вообще не знают, что такое уважительное и бережное отношение. От кого они это берут? Конечно, от взрослых. В свое время и мы когда-то тоже брали от наших взрослых. То есть у нас, в принципе, в обществе нет бережного отношения друг к друг другу. У нас очень жесткие сердца, холодные. Если мы с вами возьмем то все в природе настоящее развивается в любви и нежности. Возьмем плод, да, когда вот там у мамы в животике появляется плод. Если бы на него сразу начали там кричать, строго говорить, еще что-то, кто бы там вырос? Плод бы даже не развился. Да? То есть ну, природа как-то защищает, да, что у мамы в животе, под охраной, в нежности, все потихонечку растет, никто его не торопит. То есть вот бережное отношение, все травка у нас на газоне, она вырастает. Она очень ранимая, там ветерок подует, она может там качаться как-то, да. То есть все вот все по-настоящему мы с вами состоим из нежных органов ткани, Если вот нас там поцарапать, например, у нас кровь пойдет То есть по сути весь мир, в котором мы живем он соткан из нежности. И существует он вот только благодаря любви. А вот буллинг — это совершенно противоположное. Буллинг — это агрессия, это разрушение этого мира. То есть буллинг для меня — это о жестокости, об ожесточении сердец. Потому что мы не понимаем даже свою человеческую природу. И по идее дети, которые проявляют вот эту агрессию, это говорит о том, что они с ней регулярно сталкиваются в своей жизни. Ведь откуда-то они же взяли такую манеру поведения. По идее мы с вами никак себя не можем вести, если мы этот пример не видели. То есть дети напитаны этими образами. И вот если бы мы с вами росли в обществе, где есть гуманизм, где есть гуманная педагогика, о чем гуманная педагогика? О том, что мы воспитываемся образами. И если вы у нас с вами, у каждого, да, пример и родительской семьи, и детского коллектива, где есть любовь, где есть вера в ребенка, где есть нежность, где есть вдохновение, где тебе говорят, ты классный, ты лучший, у тебя столько талантов, ты замечательный. Вот я уверена, что буллинга бы не было, по крайней мере, в тех размерах, которых он есть сейчас. И последний вопрос на эту тему. Как ему противодействовать и возможно ли это, учитывая то, что мы говорим о объективности, что жертва сама себя вот так ведет, что подвергается буллингу, можно как-то противодействовать? И вот в частности такой пример, как очень жесткий, как бойкот. Можно как-то на этот бойкот реагировать? Противодействовать можно и нужно, есть здесь разный тоже подход, один более поверхностный, да, когда уже ситуация есть, надо срочно что-то делать, есть более глубокий. Если брать поверхностный, то мы должны с вами понимать, что ребенок никогда не должен оставаться с этим наедине. Вообще то, что в школе присутствует буллинг, если сейчас будет смотреть учителя, они меня там могут закидать помидорами, это от равнодушия учителей. Потому что если преподаватели видят, что есть, они обязаны это остановить. Если в классе преподаватель видит, что у него происходит, он может это остановить сразу же, он может это пресекать. Это процветает, потому что учителя это игнорируют. Следующее. Ну, вообще нужно всегда, конечно, начать по-доброму разговаривать, если есть такой заинтересованный взрослый. Но если допустим, кто-то из родителей столкнулся, что есть в школе буллинг, а коллектив школы не, никак ребенка не защищает, хотя это обязанность вообще учебной организации обеспечить ребенку безопасность, то нужно идти и к учителю сначала, и к директору. Если это не помогает, нужно, значит, обращаться, писать заявление уже в правоохранительные органы. То есть ребенка нужно оградить. Не надо говорить э, э, там, веди себя по-другому, или ты сильный, ты справишься. Это не помогает, потому что не, ребенок не может противостоять этому. Поэтому ему нужна поддержка именно взрослых здесь. Но еще а я если... сейчас знаю, что в школе, в российских школах есть сейчас психологи. Может быть, к специалистам нужно обращаться? Нет, как бы, не поможет психолог. Здесь э, психолог... Ну, можно разговаривать, если вот того ребенка взять, который этим буллингом занимается. Но это, же, это глобальная проблема. Мы не знаем, что у этого ребенка происходит дома. То есть, по идее, это же очень широкое, в школе должно быть духовное воспитание, должны быть добрые учителя, понимаете? Если мы будем приходить в школу, вот не как на каторгу дети будут идти, а они будут знать, мы возьмем пример Шалвы, Манашвили, да, великий педагог, его слушают, и учатся у него учителя международного, международного уровня, пример для нас, педагогов. Если все люди будут такими же любящими, все педагоги, так дети будут бежать в школу, им, знаете, не до буллинга будет потому что они будут знать, что они классно рисуют, строгают, еще что-то. Их природа будет задействована. По сути, булинг это также не... у подростков очень много энергии вот этой внутри, которую надо куда-то задействовать. Когда она не направлена в положительное русло, когда ребенок, не... в него никто не верит, никакие его таланты не подмечает, то он вот эту агрессию просто скидывает вот так непонятно куда. Чаще всего дети даже не понимают последствия, того, что они делают, какую они травму наносят, и что человек даже, может быть, к суициду, к суициду захочет склониться после буллинга, дети об этом не задумываются. Ну что, большое вам спасибо, мы закончим первую часть нашей программы, а во второй части мы поговорим уже о мобинге это тот же буллинг, только уже на рабочем месте.